друзья всем привет тема про огород вот видите капуста растет эту капусту любит одолевать бабочка капустница и вот вычитали способ такой что вот на такие штырьки если скорлупу яичную вот так вот повесить разбитого яйца сырого то вот это вот отпугивает вот этих бабочек капустниц видите нет ни одной бабочки капустницы не летает то есть способ получается рабочий кому это интересно забирайте это на вооружение вроде как способ рабочий это как совет видео подписывайтесь на наш канал всем счастья радости любви всем пока